Окей, okay. 1,8, 3, 9, 4, 3, 2, 1, 5, 2. Угу. А, все понятно. Смотрите, composition, это означает, что, допустим, у вас есть функция f1, которая говорит x2, и есть функция 2, да, которая говорит 5x. Тогда их composition, это будет э, как там написано? Та, которая идет последняя, она находится внутри. То есть, например, f1 composition f2, это будет 5x, и это все в квадрате. Понятно, да, что за операция? Да. То есть вначале вот эту функцию посчитаем, а потом для вот этой функции используя то, что у нас получилось, как будто это x. Окей. Вот. Короче, еще такой шарик понятно, да? Теперь нам говорят, нужно найти этот композицион. Окей, давайте посмотрим. Давайте возьмем начало однерку. Если мы хотим сделать f шарик g, то вначале нам нужно обратиться к g, а потом то, что получилось, закинуть в f. Окей? Вот видите, написано что вначале то, что в f, оно внутри находится. То есть вначале мы обращаемся к последней функции, которая написана второй, а потом к первой. Вот. Ну давайте возьмем однерку и попытаемся обратиться к функции g. Вот функция g. Вот она. Что она нам ответит на однерку? Двойкой. Да. Вот видите, чтобы найти, что она ответит, нужно найти такую пару, где на первом месте находится однерка. Вот эти пары это и есть, что мы ей даем, что она нам вернет. Да? То есть 1, 2. Тут нет никакой формулы, да? Они могут спокойно вот это g, g написать типа x квадрат. Да, вместо того, чтобы вот так писать примеры. Но если они напишут g равно x квадрат, то, то, то там будут примерно такие, да, 1, 1, 2, 4 и так далее. Но они дают нам конкретный пример. Они нам говорят, что на однерку мы ответим 2. Вот. То есть, мы смотрите, мы взяли однерку, спросили у функции g. Кто ты ответишь на однерку? Она нам скажет 2, да? Теперь мы должны спросить у функции f. Что ты ответишь на двойку? И что функция f ответит на двойку? Однерка. Да, она ответит на Это означает, что f composition g там по-любому будет вот такая пара. Один-один. Почему? Потому что изначально нам мы закинули однерку, после того, как эта функция прошла через g, она превратилась в двойку, но потом она должна пройти через f, и вот она, двойка, превращается в однерку. То есть мы изначально, в самом начале закинули однерку, и в конце самым получили тоже однерку. Понятно, да, почему тут выйдет так? Да. Теперь давайте для других чисел тоже проверим. Да, у меня вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. да Да-да-да. Если мы закидываем, получается, с S единицу mm -hmm. uh -huh. в G, и вот, получается, мы видим, то, что она возвращает двойку. Да. Yeah. Затем эта двойка идет uh, в, в F. F uh, uh -huh. И мы видим, то, что двойка возвращает одну Да. Yeah. И то есть F, O, G, ну, F, я не знаю, этот круглышок G, если мы закидываем однерку, да. она проходит через да. G, F и... Мы и начинаем... возвращает однерку, да. Почему мы начинаем с G, а не с F? Ну, потому что так написано. Окей. Окей. Один-один, да? Теперь давайте двойка. На двойку функция G ответит нам двойкой, а функция F ответит однеркой. Значит, будет два-один. Ну, я просто смотрю, да? Ничего сложного не делаю. На тройку функция g ответит нам Однеркой, да, а функция f Ответит нам восьмеркой, значит будет 3,8, правильно? Right? Mm -hmm. Вот На четверку функция g Ответит тройкой, а функция f Ответит девяткой, значит будет 4,9. Ну и на пятерку функция g Ответит двойкой, а функция f ответит однеркой Значит будет 5,1 да? Вот Ну вот это и есть f composition g Explain why fg is not defined. Вот в этот случай он произошел бы, если бы функция g нам что-то возвращала, а функция f, она, у нее не было бы ответа. Ну, например, давайте рассмотрим отнерку. Мы даем отнерку функции g, она возвращает нам двойку. А если бы она возвращала нам не двойку, а 999? Да, мы пытаемся 999 запихать в f, но там нет ответа для 999. Поэтому, если бы так было, да, мы бы сказали fg is not defined. То есть мы не можем дать ответ. Потому что функция f нельзя запихать 999. Ну вот, остальные по аналогии делаются, ничего сложного там нет. Which of one-to-one, -one, which are on Ну, тут тоже понятно, да? One-to-one -one — это там, где все уникальные, On-то это там, где все игреки встречаются. Ну, то есть... Вот это... А, ну просто, чтобы найти обратную функцию, можно просто все вот эти перевернуть. Но почему тут написано, что она может не существовать? Потому что функция, знаете, это что такое. Функция – это когда для каждого, x, для каждого x есть строго один y. То есть функция, она может быть ваша какая-то кривая, да. но если ваша функция, она в каком-то месте, там для одного x 2, y, вот так вот, да? давайте, ладно, вот так вот нарисую. У вас для вот этого x, да, у вас для него два y существует. Все, значит, это не функция. Вот эта вот наклонная парабола – это не функция, потому что у вас для одного x 2 y то есть для одного аргумента у вас два выхода может быть. Понятно, да, почему это не может быть функция? Потому что функция, она что-то забирает и что-то отдает. Но если функция не знает, что отдавать, то это уже не функция. Ну понятно, да, если вы даете ей тройку, вы хотите однозначный результат получать. А, допустим, она не в курсе, что ей отдавать. У нее для тройки есть ответ, заготовленный 5, и есть ответ минус 1. Это уже не функция. Если вы перевернете вот этот массив f, ну не массив, а set, вместо 1.8 напишите 8.1, вместо 3.9 напишите 9.3, Функция f перевернутая будет существовать, потому что ее иксы не повторяются. А функция g перевернутая не будет существовать, потому что... Давайте мы если перевернуть. Да, да, да. 4. То есть будет 2, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 4 и 2, 5. Вот, смотрите, мы даем... Это... Представим, что мы этой функции дали двойку. Она должна вернуть нам ответ. Но у нее есть для двойки аж целых три ответа. Вот. Значит, это не функция все.